Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ Сегодня я вам покажу чит, с помощью которого вы сможете всегда быть предательным в игре Among Us. Конечно, если у вас уже установлена оригинальная игра, то вам нужно удалить ее. Ссылка на мод ну точнее, чит будет в описании, но обязательно удалите оригинальную игру, потому что э, Не будет устанавливаться так. В общем, я захожу в этот чит, в это меню, вот это меню. Это вот такое лицо с косичками. В общем, вам нужно на него нажать, и здесь будет вот такое меню. Оно достаточно большое, но очень понятное. Первое, я расскажу самое основное. Первая строка это перезарядка во время убийства, ее можно поставить на минимум и тогда вы за 5 секунд сможете убить весь экипаж. Дальше, меня все это я не изучал, я его не очень знаю. Дальше Distance, это вот эта полосочка, она регулирует дистанцию убийства и так вы точно очень быстро убьете весь экипаж. Но на самом деле я не пропагандирую игру с модами, то есть с читами, потому что, во-первых, это очень мешает обычным игрокам, во-вторых, ребят, это скучно. Но ради того, чтобы патролить друга, это стоит скачать. Как раз сервер сейчас, я надеюсь, заполнится, пока я обо всем рассказываю, и можно будет уже приступить. Даже дистант я просто оставлю, ну так, на всякий случай. Спид это скорость, я думаю, ее демонстрировать не надо, если на максимум, то вы пули будете. Но это свалит игроки и просто быстро покинут сервер. А теперь Always Imposter. Это то, что вы будете всегда предателем. Я ее сейчас нажму. И здесь ничего не буду рассказывать, в принципе, все очевидно. Rhadom Color это вот, у всех будете менять. Цвета, скины, вот, и совсем так работает. В общем, я... Так, куда-то не туда нажал. В общем, смотрите, я нажал Aways Imposter. И теперь я нажимаю старт игры. И смотрите, что сейчас будет. И я сейчас стопроцентный шанс, то, что я буду... Так, ну сейчас все пошло как-то странно. Да. В общем, сейчас произошла какая-то фигня, и... Почему-то сразу была победа, но иногда вот такие фигни бывают. Э, так, ну, Endgame, это игра закончится. Ну вот, смотрите, Heads, это будут шляпы, скины так можно менять, и тому подобное, питомцы. Так, а это что? Я вырубить теперь это не могу, в общем, ладно. Так, э, здесь можно также менять всем ники. Так, я не туда тыкнул. А, вот <смех> Вот, смотрите, я могу, например, ссылку поставить всем, и вот. И все, у всех будет такая ссылка. Вот такая ссылка имя. К сожалению, нельзя ничего написать здесь. Чтобы свое имя было. Это здесь только разработчик, то, что оставил. Ну, в принципе, здесь о... разработчики. Тут ссылка на его видео, тут название сайта. В общем, поставим ссылку, блин, ссылку, потому что ссылка это самая интересная. Также можно разблокировать скины, все вот эти. И вот и все такое простое меню. Так, в общем, что-то все покинули игру. Ну, давайте попробуем посмотреть на его реакцию, когда у него изменится, например, так, цвет. Будет ли он что-то писать? Так, вот так я буду просто пролистывать. А, ясно, он спалил то, что я читер и просто покинул игру. Ясно. Ну, в общем, я все понятно рассказал. Я надеюсь то, что это дистанция убийства. Это скорость. Ну, из-за того, что нету игроков сейчас на сервере, я покажу максималку. И она вот такая, ну, это просто капец же полный. <зычки> я не знаю, как можно с такой скоростью играть. Так, скорость отключаем. Ну вот, в принципе, здесь очень понятное меню. Особенно если вы скачаете и хоть немножечко поиграете, то вы все, в принципе, поймете. Так, на самом деле я не разобрался еще, что вот это значит. Я когда что-то жал, она вроде бы влияет на ники. Заполнилась сюда. комната. Вот сейчас я продемонстрирую, как работает этот чит. Вот, то есть, работает. И вот смотрите, я включил ссылку. Всем на ники, и вот пишут, что за ссылка, я такой, не знаю, я Карина, не ссылка. В общем, а, тупо, ну ладно. И начинаем а игру, и я сейчас, по сути, должен быть предателем. Я тестил, и все это работает. Я жму, и я предатель. Один из 10. вот. И это прям очень прикольная штуковина. И я сейчас могу врубить максимальную дистанцию. И вот, смотрите, я вырубил время перезарядки, и сейчас, например... Так, вот, лишь бы они толпой были. То есть, и вот он увидел. И я так быстро могу всех убивать. А если это вокруг стола, то прям быстро все умирают. Так, и зеленого сейчас попробую догнать. Я думаю, что он не успеет. Так, ну давай, иди сюда. Ну вот и все. До свидания. Очень прикольно в этой игре перемещаться вот так по люкам. Так, но ну, что-то я больше никого не могу найти. Но, думаю, вы поняли суть этого чита. Так, и я следующее видео хочу снять, как буду играть с подписчиками с инстаграма, э, с читами, и хочу посмотреть на их реакцию. В общем, на этом видеоролик подошел к концу. Ссылка на скачивание мода будет, конечно же, в описании. Пожалуйста, поставь лайка и ни в коем случае не играй Просто так в глобале, потому что ты будешь отвлекать игроков. Э, тебе спасибо за внимание. Повторюсь, я не пропагандирую читы. Пока всем.